Всем привет, с вами Лев Чечулин. и сегодня мы будем э, продолжать играть в игру Castle Crash. Так, ну что ж, смотрите, у меня накопились сундуки, э, давайте их все откроем. Так, э, здесь выполни два лучника и баллиста, баллиста, отлично. Ой, ну пофиг, идем в бой. Смотрите, копилка там поднакопилась. И что происходит видимо мне интернет придется закрыть эм, извиняюсь сейчас на паузу поставлю пока ничего не загрузится короче я перезапустил игру и чё-то она не хочет грузиться так все грузится Так, ну что ж, тогда откроем еще два сундука серебряных. Посмотрим, что у нас там полезного выпадет. Так, это один воин. Инферно выпало. И один гном, Ё -мо! ее. Гномов чуть-чуть не хватает до какого-то нового уровня. Копилка уже на 20% заполнена. Так, еще 18 золота дали. Так, отлично, голем, скелеты. <laughs> еще один гном... И снова не хватает. Открываем бесплатный сундук. Так, воин снова. О, лучники можно прокачать. И нам красавчик. Чё, гномов уже до пятого качаем. Всем соперникам пипец просто. Мы их сделаем. Еще один бесплатный сундук. Еще один воин. Так, голем. Еще одни лучники. Окей. Копилка уже переполнена на 40%. Так. Что это вообще значит? Что за копилка? Сложно. Обычная, редкая. Вы не то, чтобы не написали э, под прошлым видео комментариев. Его вообще никто не посмотрел. Ну, что я могу сделать? Надо выпускать. Так. Э, окей, чё? Первое место. Тренир мастеров. Ну как у кого первое место. А это это что способность отправлять такие смайлики или что? Не знаю. Ладно, смотрим колоду. Вот, мы можем прокачать две карты и, возможно, у нас будет третий уровень. Нет, не будет. Так, ну совсем немного осталось. Третьи лучницы, скоро еще и третий воин будет. Отлично. Ну, через 6 минут уже откроется и этот серебряный. А мы пока идем в бой. Нагибать соперников. Диего попался. Выпускаем пятого уровня вот этого гиганта. Просто мощь. Блин, ну пятого уровня. При втором-то уровне башни, серьезно. Ч так мощно? Так, надо еще их подорвать. Отличные баллисты пос посадим. Фига просто мощный. Еще одну баллисту тымешь. Пам, пам, пам. Ра. Гиганты. Еще воина посадили. Он промахнулся. А, надо тоже. Блин, просто промахнулся. Да у меня ж такое же бывало, наверное. Я не помню. Не помню вообще, что было вчера. Вроде я тоже промахивался. Да все, он сдался уже. Я бы тоже сдался. Тут -то как бы очевидно. Он, наверное, не знает про кнопочку. Эм, чё? О! Э, в смысле, включить звук противнику. Давайте включим, чтобы он слышал все, все свои мучения. Смотрите, нам заль, дали золотой сундук. Он довольно красивый. Тоже 8 часов, как и в Clash Royale. Ну что ж, а мы идем дальше. Сундук победы набивать. Пока что без проигрышей. Удачи. А у него уже было несколько проигрышей. Быстрее, гном, обгоняй их. А, гном какой медленный. Так. Война ставим. Отлично, и наш этот выжил. Нет, это не подойдет. Так, что ж, давайте еще пустим гиганта нашего. И я не знаю, что делать. Как бы мы и так побеждаем, но все равно хочется как-то посильнее помочь им хочется. Давайте еще кинем лучниц. Все, два гиганта сейчас сделают нам игру. Я не знаю, какие тут смайлики есть. Давайте рассматривать смайлики. Во, вот такой нормальный. Ну, ну и ставим еще баллисту, подрываем там. О, вот это хороший ход, да. У меня много воинов. Но он все равно победит, проиграл. Вот этот хороший смайлик мне понравился. А, да. Еще 31 трофей дали. Вообще уж далеко убежали. Скоро пройдем этот Замок один. Странно, я как-то сделал пять побед без проигрыша. Чувствую, что сейчас будет проигрыш. Я же накаркал, я ж себя знаю. Голоди, чё у нас тут? Это что значит уровень один? А, ну понятно. Так, тогда это... Идем еще в бой. И, наверное, потом уже откроем серебряный сундук, не знаю. Три минутки осталось. Альберта попался. А это мне не нравится. Что с этим делать? А, все. Удачи. Опускаем в середину. Это никак в Clash рояле правая и левая вышка. Здесь удобно. Ой, пофиг. Здесь удобно в середину ставить. А чё, он сдался уже? Ну ладно. Спасибо, братан. Подрываем нафиг. Чё ещё можно сделать? <laughs> Странно. Может у него вылетел, я не знаю. Но я вижу, что он сдался. А, типа, смотрите, с каждой новой карты увеличивается максимальное количество... Этого эликсира Рубинчиков. Не знаю, как назвать. Маг даже тычки не успел нанести, нафиг он запускал. Чистая победа. А вы помните, тогда были чистые победы или нет? Ладно, пофиг. Так, но сундуки у нас уже забились. Но ничего, сейчас этот откроем. Подождем тогда чуть-чуть. Подожду. Я подожду, вы сразу увидите. Так, сундук открылся и быстренько распакуем его. Эм, о, Воин, сейчас качнем. Голем и бомбочка. Бомбочка только начала идти на третий уровень. А гном уже дошел до этого. Короче, качаем. А, нам одного опыта не хватит. Ну пофиг, пока что со вторым уровнем поиграем. Сейчас попробуем дойти до второго замка. Хотя он высоко, я посмотрел, там что-то чуть ли не 400. Да, наверное, 400. Половину уже набрана. И мы тоже ставим баллиста Но все, снова победа Не знаю, что нам так везет. Мы, наверное, перекачались Так, бомба А, блин, поздно, ну пофиг все равно он дамажил нехило. А голем так-то норм, чувак. Сильный вроде. Кидаем баллисту. И орка воина. Все, блин, ему крышка. Но ну, не совсем. Ну-ка, интересно, он когда стреляет о, Инферно, он дамажит башню? Но я, видимо, уже не увижу. Надо в повторе сейчас быстренько посмотреть. Опять чистая победа. Опять золотой сундук. Что-то мне подвезет вообще. Заперт. Надо открыть. Так. Где тут повторы, вы помните? Вот, по-моему, здесь. Так. У меня, по-моему, на... было 2890. А изначально... А, не знаю, не знаю. Сейчас проверим. Просто весь будет, посмотрим. Сколько он вообще длился? Где здесь отчет времени? Ладно, 3960. А, не, ничего, ничего не отнимается, но все отлично. Ой, не-не-не, а как выйти? Выйти вот. Сложно. Так, ну что ж, ладно, играем дальше. Одного опыта не хватает до третьего уровня, вот я даю, конечно. Ладно, Марко какой-то попался. Удачи, бро. Так, кидаем гнома, кидаем еще одного гнома, двумя гномами. А как это два гнома? Стоп, должны уже быть разные карты. Тут еще и баллисты есть а я пока что ее не ставил а у него два и так быстрее бомбу я не знаю поможет ли давай баллиста помоги я его держу все теперь пуляем теперь кидаем воина а блин я еще и не туда кинул а, черт, по-моему, это первый наш слив. Мага. Блин, у него еще и какой-то демон сильный. Ну как так-то? Надо контриться. Блин, быстрее карточка. Так, блин, да еще и там контриться. Но все это, по-моему, ГГ. Ребят, я старался. Так, нет, не будем за деньги. Да какой же я мазила. А, ну все. Удачи, отличная игра. Фига целых шесть этих шесть трофеев отняли у нас все равно больше двухсот играем дальше а. Ага. ну ладно у меня есть к этому оружие. А заново но ну, ладно тогда нормально так а там я не знаю как контрить быстрее баллисты блин да он ч ⁇ издевается у него целых два таких войны Быстрее, быстрее, маг. Прошу тебя, ты что там, не умирай. Я чувствую буш соперников. То есть реально они сопротивляются. Не то, что предыдущие, как бы, знаете, уже чувствуется, что не все так просто. Так. Ну, сейчас мы уже начинаем побеждать. Ой, не знаю, что делать, карт вообще нету. Давайте две баллисты сразу кинем. Все баллисты начинают муштровать просто соперников. Он вообще ничего не успевает сделать. И, мне кажется, это победа. На изи просто. Нет, не на изи, но, блин, победа. У него ровно 200 кубков было. Так, у нас там хоть это... У нас уже пятый, пятая победа для сундука. Осталось совсем чуть-чуть. всего три победы ки ну, конечно же удачи так и чем мне делать я не хочу бомбу кидать Так, что-то я долго молчу. Просто какой-то напряжный момент. Ну или не совсем. Так, ну кидаем еще магов. Блин. Не, мне кажется, они промахиваются. Ну, не может адекватный человек. А может он показывает, что сливает. Я не знаю. Типа.. Ну нормально, чё, чистая победа. Нет, пока что не будем ставить оценку. Хотя однозначно 5. Крутая игрушка. Так, уже 6 э, побед. И 264 трофея. Сейчас до трх соток, наверное, дойдем в этом видео. Там уже близко будет до новой арены. Так, лучников пускаем. Быстрее быстрей, быстрей. Помешаем. И бомбу еще, бомбу, да, да, да, давай, бомбу, я люблю тебя. Так, не знаю, не знаю. Спорный момент. А баллиста позже поставился, красавчик. Блин, нет такого, как это, как в Рояле, типа, когда он лайки показывает. Это бы подходило в некоторых моментах. Чёрт, да как так-то? Он моего баллисту просто сносит каким-то своим первым ударом. С первого раза сносит, блин. Невозможно. Это кто? Палач? Экзекутор, да? О, нифига. Просто взял и рыцаря уничтожил. Так, что с этим делать? На тебе. А, он вместе с башней... Вот, вот, чем мне здесь ты делать? Баллиста, и вот ты ставься, и еще бомба. Не знаю, не помогает. Да ⁇ -мо ⁇ хватит уже. А, -а, а, слив. Да блин, сколько можно. <смех> Блин, -мо. Никаких шансов. Вы уже видите, да? Отличная игра, красава, чувак. Со всех сторон меня ударил. Смотрите, трубы сломаны, король, корона погнута, тут все потрпаны. Это у нас поражение. Ничего, две победки, это быстренько. Тут вообще как-то бои быстро идут. Так, удачи. Бомбочки. А, вот бомбочка. На, лови. Еще одна. Надеюсь, он сейчас не кинет инферны. По-моему, он сейчас кинет инферны. Рука лицо говорит об этом. Так. Да, действительно, что-то я какой-то тупой. Все в одну кидаю. Надо по-разному фасовать. Блин, я только сейчас это понял. Ничего, все приходится временем. Отличная игра, удачи. Спасибо, что выучил меня такому крутому трюку. А я думал, что этот чувак по всем дорожкам пускает. И так главное отбиться сложнее. Но хотя вместе они сильнее все-таки. Я не знаю, сложно пока что понять. А нам осталась одна победа. О, он слил бомбу. А может просто слил для чего-то более полезного. Ха. Вот если бы он ее не слил, он бы сейчас это легко с ними справился. Черт, надо. Я снова наступаю на те же грабли. Так, пофиг. Вторая баллиста против второй баллисты. Нормально так? повоевали и гиганта пускаем а мага с этой стороны все удачи я уже с ним прощаюсь хотя я еще даже однозначно ты и не победил отличная игра хорошая игра а спасибо все на свете все комплименты перебрал Чистая победа. Интересно, если бы он бомбочкой мне ударил по башне, это была бы чистая победа. Типа, ну, если вообще войнами никак не сделать. Но бомба это же тоже вроде войн. Так, ну все, ладно. Если у вас так было, то опишите в комментариях. А я сейчас открою вот этот сундук. Видим, выпало 179 золота, 3 кристалла. И какая-то эпическая но Новая карта, знаменосец. Надо сейчас какой-то поменять. Которую я меньше всего качал. Не, бомбы не буду. Так еще и палач, еще и сразу до второго уровня. И куча скелетиков. Ой. Отмена. Не работает, да? Да, сволочи. Прям как в Clash рояле Так, окей. Лучниц. Вот, вот это вот кинем. Угу. И гнома еще. Гном у меня пятого уровня рвет всех. Нет, что-то я не замечаю. Но он должен рвать всех. Так, еще и баллисту вот здесь вот тогда кинем. О, отлично. Мне кажется, или там было бы лучше. А, не, не совсем. Так, отлично. Давай. штурм. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, давай один удар. Да, красавчики. Вообще просто победители. Лучшие из лучших. И вот сюда орка воина кинем. Не дадим ему отдохнуть. А, этот, наверное, уничтожает самого дальнего от себя воина. Так, вот это сюда кинем, это сюда и мага еще добавим. Так, и у нас осталось две бомбочки. И вот сюда вот на демона. Да, видите, он самого дальнего уничтожил. И вот так вот еще кинем. Все. Тянем карту. А, ну, уже бесполезно. А у него, между прочим, третий уровень. Так, 348. Так, это что значит, что у нас копилка переполнилась? Ой, не знаю, сложно. А, да. у меня нет 300 кристаллов. Ну, идите нафиг, сложно. Как я их накоплю за 5 секунд? Эх. А так бы хотелось сейчас 40 кристаллов. Сейчас золотишко Наверное на этом и основывается секрет колода. Ну чтоб донатили люди. Опа начало. Поздравляем вы открыли всю колоду 14 карт. Ух ты прикольно. Давайте это которая мне меньше всего нравится. Эм, надо использовать. Ну, может, вместо воина или гнома. Давайте. Хотя гнома у меня пятого уровня. что я творю? Ничего. Вместо лучниц можно. И. еще голема бы. Ого, палач дорогой, капец. Да, вместо. Нет, вместо гиганта. Баллиста мне нужна вторая. Все Отлично. Спробуем колодку давайте к следующей части можно докачать сейчас посмотрим атака плюс 13 здоровье плюс 87 ну так то у него много а палач это который шел и махал смотрите замок третьего уровня прям все в сборе давайте еще тогда скелетиков качнем они вроде тоже нормальные Так, плюс 5. Ага, еще плюс 6. Опыта. Опыта вообще уже дофига. Уже 20, да. Блин, вот с копилкой, конечно, обидно. Да. Так, о, в клан. Давайте вступим в клан. Эм, волк какой-то хороший, наверное. 49 из 50. 50. Давайте посмотрим, какой у них там самый последний человек. человек. А, ну у них даже ниже, чем я есть, поэтому меня, наверное, примут. Требуется всего 100 кубков. Ну, у меня, в принципе, нормальные карты. Третий уровень. 348 трофеев. Ну все, ребят, ладно, на этом прощаюсь, потому, потому что уже вообще долгое видео получилось. И я устал просто. Давайте, пока.